Всем доброго времени суток, дорогие друзья! В предыдущем видео мы с вами разобрали 5 игр, в которые можно играть потенциально бесконечно. И у вас было много предложений, похожих игр. И как удачно, что я задумал этот ролик как диалогию и заранее написал сценарий второй части. Только не стал в предыдущем ролике обещать, что выпущу вторую часть, потому что... Ну, мало ли что... Если вы не смотрели предыдущий ролик, то обязательно посмотрите. Итак, поехали! Игры, в которых можно с легкостью пропасть на тысячу часов. Mountain Blade. Прекрасная Кальрадия, Открытый мир. Турниры. Можно нанимать отряд, грабить корованы, сражаться с бандитами, выполнять квесты, сражаться с армиями лордов и королей, и даже садить их в темницу. Продуманная экономика, свой бизнес, свое королевство, замок Челбек, гнилая цыпленок, и я поддерживаю я. Великая игра, в которой можно застрять на много-много часов. А потом установить моды и застрять еще на много-много часов. Кенши от мира средневековья. Или может быть это Кенши Mountain Blade от мира постапокалипсиса? Кто знает. В общем, Mountain Blade огромно, вечно и бесконечна. И у нее даже есть вторая часть, где все преимущества первой части улучшены в разы. Я в последнее время пока даже не смотрю в сторону Баннер Лорда, потому что боюсь, что натянет... Потому что боюсь, что затянет надолго. Может быть, когда-нибудь мы ее застрим. Внимание, ролик остановлен антиобещательной инспекцией. The Elder Scrolls. Ах. Древние свитки. Скайрим, Обливион, Моровинд, Даггерфол, Арена. Вы уже мне как родные. Тесс Онлайн, это я не тебе. Ты хочешь от меня слишком много денег. Сколько часов я провел в Скайриме? И не сосчитать, наверное. Учитывая, что я играл сначала в пиратку, потом купил и поиграл на консоли, потом через Steam. И да, я купил Скайрим всего два раза. Да простит меня тот Говард. Для тех, кто не в теме. Хотя, блин, как можно быть не в теме, когда речь идет о таких играх? The Elder Scrolls это серия RPG в открытом мире. Главная управляющая идея всех игр серии звучит так: Иди куда хочешь, будь кем хочешь, живи другой жизнью в другом мире. Тест популяризировали такие штуки, которые есть теперь во многих играх. Прокачка навыков через использование, авто-левелинг, возможность с начала игры идти куда хочешь и выполнять любые квесты, Мир под тебя подстроится и подкинет тебе очередное приключение, где бы ты ни оказался. В общем, Скайрим в представлении не нуждается. Если вы по какой-то причине не играли в Скайрим, то что вы делаете на моем канале? Окститесь, сто договора да на вас нет. Идите и поиграйте в Скайрим. Жду вас на этом же месте через 200 часов. Скайрим это та самая игра, которая умеет поглотить не только твое время, но и всего тебя заставляя буквально жить в этом мире. Это касается и других игр серии. Каждое отдельное прохождение легче начать, чем закончить. Вот создал ты своего Двакина Норда, прошел основной сюжет, прошел соратников, прошел гражданскую войну за братьев дури, собрал все крики, ходишь, орешь на всех, красота! И вот тебя тянет начать новую игру, на этот раз уже за эльфа-мага. Стал архимагом, стал вампиром, некромантом. Жаль, что лечом стать нельзя, но моды позволяют. И вот ты снова нажимаешь новую игру. Теперь уже за Каджита вора или Органианина скрытого убийцу. Проходишь гильдию воров, темное братство. А ты еще и этот билд не пробовал. И вот этот, и вон тот, и вообще сколько их здесь! И виртуальный счетчик новых игр превращается в вентилятор, которым можно охлаждать твой компьютер. А когда ванильный Skyrim тебе надоест, ты скачиваешь моды и играешь с ними, и тут уже все ощущается будто бы по-новому. Вроде бы все то же самое, но все же новое. А когда Skyrim совсем тебе надоест, ты устанавливаешь Обливион или Моровинд, и весь цикл повторяется снова, как минимум два раза в каждой из этих игр. И весь этот цикл зависимости у многих геймеров не заканчивается и до сих пор. Они уже доходят до того, что устанавливают себе Арену и Даггерфолл и проходят их, я заметил, что в последние годы интерес к этим играм несколько возрос, может потому, что тот Говард уже который год не выпускает новых игр по этой вселенной, и игроки уже настолько в безысходности, что готовы окунуться в старье. Да, серия Elder Scrolls теперь уже оправдывает свое название. Эти свитки теперь уже настолько древние. Но несмотря на это, они не устареют, пока жив к ним интерес. И пока мы не перешли к следующей игре, я скажу, что у меня есть отдельное видео про Skyrim, рекомендую глянуть к 100. Игра, которая может затянуть вас на много часов. Игра, которая изменила мир одним своим появлением. Игра, которая в представлении не нуждается. Майнкрафт. Как говорил классик, Майнкрафт — это моя жизнь, Майнкрафт. Это игра детства, игра мечты, с модами так тем более. Ты можешь поиграть в любую игру на свете, если у тебя есть Майнкрафт. Правило 34. Если это существует, про это уже есть мод в Майнкрафте. Про эту игру уже сказано невероятно много, и я боюсь повториться с кем-нибудь. Посмотрите ролик Тайфуна Майнстальгия, или ролик Север Полюс, плохой контент хорошей игры. Или любой другой, хороший ролик по этой игре. А еще лучше, поиграйте сами. The Longing. Есть ли в мире достоверное воплощение чувства тоски? Русские песни? Романы Достоевского? Начало мультфильмов «Вверх»? А среди игр есть такие представители? Поиск в интернете подсказывает такие игры как Life is Strange, Last of Us, What Remains of Edith Finch, The Walking Dead. Но все эти игры можно сказать сюжетные и они передают ощущение тоски через сюжет, взаимодействие героев и атмосферу. Да и к тому же чувство тоски в этих играх не главное, и оно часто будет сменяться радостью, гордостью, драйвом, гневом и грустью. Да, грусть это не то же самое, что тоска. Но есть игра, которая на мой взгляд являет в себе воплощение тоски, этого тягучего чувства уныния. Это игра The Longing. Завязка такова, подземный царь собирается восстановить силы, велит тени своему верному слуге разбудить его ровно через 400 реальных дней, после чего засыпает. Мы управляем тенью, и наша задача прождать эти самые 400 дней в полном одиночестве в огромном подземном царстве. При этом ходит тень медленно или торгично, быстрого перемещения нет, а большинство загадок и препятствий в игре решается тоже ожиданием. Например, дверь, которая открывается 3 часа. Что же здесь нестандартного? Ну, во-первых, держать игру запущенной не обязательно. Время в ней идет и так. В принципе, можно запустить ее ровно дважды. В первый раз для старта, а второй через 400 дней или больше, чтобы разбудить царя. Во-вторых, когда тень сидит у себя в домашней пещерке или спит в кровати, время ускоряется, и тем больше, чем уютнее он обустроит пещерку. У игры есть 5 концовок, и только в одной из них нужно ждать 400 дней. И эта концовка не самая лучшая. Скорее всего, если вы серьезно возьметесь за эту игру, то время прохождения займет гораздо меньше, чем 400 дней. Лично у меня на нее ушло всего лишь 24 часа. Но я выбрал концовку, где 400 дней ждать не надо. Однако игра часто попадает в подборки игр с самым долгим временем прохождения. Ну и напоследок упомяну ту игру, которая специально создана для того, чтобы играть в нее бесконечно и тратить деньги на подписку. World of Warcraft. Самая известная MMORPG на свете и до сих пор остается самой популярной. Сколько за все время выходило убийц Вова, но ни у кого не получилось, все канули в лету, разбились об этого мастодонта, не выдержали. Единственное, что может убить Вов, это сам Вов, точнее его разработчики. Помню, когда вышла Вов WoW классика, я установил ее себе и проиграл все лето напролет. Игра огромна, игра велика, в ней целый огромный мир со своим лором, начало которому дала серия стратегий в реальном времени. И особенно в Warcraft 3. Warcraft держит тебя, не отпускает и заставляет продолжать играть, вызывая серьезную зависимость. Бывали истории о том, что люди даже умирали от истощения, потому что не могли перестать играть в эту игру. Но не буду нагнетать, я же здесь не демонизирую игры, а наоборот восхваляю их возможность давать нам практически бесконечный источник веселья и развлечения. Главное не забывать о том, что тысячи часов в игре, конечно, можно считать достижением. Но у нас остается еще реальный мир, который временами ну, может быть не менее интересен. Можно сыграть в каждую из этих 10 игр по 1000 часов и получить тонну эмоций и впечатлений. Но можно потратить эти 10 тысяч часов на то, чтобы стать профессионалом в чем-то, в какой-то профессии или в творчестве. А игры никуда не денутся. Они будут ждать вас всегда на вашем жестком диске, готовые развлечь вас и расслабить после долгого и тяжелого дня, пока вы не удалите их. Что можно сказать по итогу? Ну, во-первых, мне лично бросилось в глаза, что 6 из 10 представленных вариантов это инди-игры, то есть сделанные руками одного человека или маленькой команды. Большинство из них имеет открытый или процедурно генерируемый мир, большинство из них имеет элементы ролевой системы, что также повышает реиграбельность, ну и конечно же разработчики стараются наполнить эти миры как можно большим количеством деталей и возможностей геймплея, так что можно брать на вооружение начинающим геймдизайнерам, которые мечтают о том, чтобы оставить игроков в своих играх подольше. Не факт, конечно, что они меня смотрят, но мало ли. Также я хочу поблагодарить прекраснейших молодых людей, которые решили поддержать меня на Бусте. Риа 2003, Ворон Анзу и Ярослав. Также и вы можете поддержать меня на Бусте. Там я стараюсь выкладывать эксклюзивный и уникальный контент для платных подписчиков. Подкиньте мне Динжат в подвал, чтобы я чаще выпускал ролики. Всем до скорых встреч и приятных вам часов интересного времяпрепровождения.